Добрый день, меня зовут Бочков Дмитрий. Я являюсь директором центра АвтоТЭМ на Волгоградском. Мы находимся на Ташкентской улице, дом 28, строение 5, на территории 19-го таксмоторного парка. На нашем центре предоставляются услуги как по локальной окраске, так и по полноценный кузовной ремонт. Существует беспокрасочное удаление в Помимо этого, выполняются различные виды полировок с последующим нанесением на лакокрасочные покрытия защитных составов, такие как эпоксидная защита, жидкое стекло и новейшие нанокерамические покрытия. Также предоставляются услуги по химчистке с последующей обработкой салона автомобиля пропитывающими составами. В последнее время стала популярная услуга по ремонту и восстановлению салона и деталей интерьера. Этот процесс довольно быстрый. Если клиент хочет машину подождать, он может скоротать время в нашей уютной приемной, в которой есть все для этого. Спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi и вкусный кофе на выбор. Если возникает необходимость в ремонте, вы можете позвонить нам или оставить заявку на сайте. Офис-менеджер связывается с вами в ближайшее время. Наши сотрудники – высококвалифицированные специалисты, так как прошли подготовку по системе Дюпонт и имеют личный сертификат. Лакокрасочные материалы системы Дюпон, что позволяет нам качественно выполнять свою работу и давать гарантии нашим клиентам до 12 месяцев. Найти нас несложно. Мы находимся на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы, а с метро Выхина и Кузьминок вы можете доехать за 5 минут на маршрутке. Мы будем рады видеть вас в нашем сервисе. Приезжайте, звоните, ждем. До свидания.